Ну что, привет девчонки и мальчишки А также их родителей, Бабушки и дедушки И сейчас мы с вами поедем Посмотрим цены На рынке Джамтьена Второй линии Джамтьена Не первая, а вторая именно который находится между 5 и 7 сойкой. сейчас там у меня будет встреча с человеком и заодно я сниму вам покажу цены какие какие есть фрукты на 20 июня сегодня 20 июня у нас так что вы все будете вы все будете короче вы все узнаете какие цены вот именно на июнь месяц какие фрукты есть в наличии. Ну и посмотрим рынок, что там еще подается Обновим информацию Потому что уже снимался репортаж По данному рынку Снимем еще дополнительно Для новых моих зрителей Все вы это увидите Пойдемте You tore me apart, fade away. I felt so lost, but I held on to what I had For what it's worth if you feel in love Just know that you can Yes you can There's life in love that you hold Rise above and let it glow Too late to make a change Crashing. and Whoa, whoa, whoa. Let it crash and burn. This one for the person who feels alone. This one for the hero who has no home. This one for the one who lives for hope Changing better days. Pick your head up. Keep on fighting, living, loving your mind up приехали уже, в принципе, на место От переходим дорогу Вторую линию Джамкена И здесь у нас как раз Рынок фруктов Фруктовый рынок, как я его называют Сейчас мы с человеком здесь встретимся Пообщаемся И потом пойдем уже снимать рынок Уже начинают выставлять прилавки а, Курочку готовят можно прийти покушать Здесь, кстати, горшочки делают неплохие Я бы сказал, даже очень вкусные Угли уже разжигают Жар То есть людей еще пока нету Потому что солнышко Сейчас ближе к вечеру Сюда люди начнут подтягиваться Рыба вот жарится у нас на гриле То есть здесь уже такой автоматический мангал стоит Рыбка в соли вот такая вот, ребятки Где мой палец вот он В общем... Можете приходить и кушать Также можно взять э, Свиной бульон Или куриный бульон Ну, с мясом Это вот палаточка вот эта вот зеленая Очень вкусно там готовят Так что приходите Ну, сейчас мы встретимся с человеком И пойдем уже Я вам покажу цены на фрукты Вот они вот они, что мать Ну что, девчонки и мальчишки Покажу вам сейчас еще курс Рубль не вижу пока Ну, есть доллар хотя бы Доллар стоит 32.68 на... А, рубль есть, 0.58 0.508 Это на 20 июня В принципе, неплохой обменник так что это вот курс именно на 20 июня. Ну пойдемте с вами сейчас на рынок. А, встречу мы провели. Встретились с человеком, пообщались. Все нормально. Человек уехал. То есть, в принципе, я организовал встречу. А, человека. Другим человеком. И все прошло успешно. Дальше они уже будут контачить без меня, без моего участия. Да, ну, мы с вами сейчас идем на рынок и посмотрим что там у нас на рынке есть ну время сейчас еще рано для вот именно посиделок здесь потому что солнышко светит сейчас солнышко зайдет и здесь а, туристы которые в данное время находятся в таиланде а, начнут приходить сюда кушать очень много столов появилось так что советую вам сюда прийти, посетить точку поставлю под видео. Обязательно на это место. Приходите, и мы сейчас с вами пойдем уже вот, в принципе, уже на рынке. Сейчас зайдем вовнутрь, пройдемся, посмотрим цены. Рынок уже, в принципе, потихонечку начинает сворачиваться наполовину. Потому что днем можно здесь покушать, прийти, соседям покушать. Кстати, здесь неплохое. А, не помню, как бюро называется лапша жареная в общем придите, попробуйте и пойдем сейчас посмотрим фрукты овощи в какие здесь в какую цену они здесь вот у нас начинаются фрукты ананасы бананы на манго стоит килограмм 50 бат вот такие вот большие манго то есть смотрите уже готовые нарезки 20 20 до да, 30 то есть даже уже вот как и уже разделано в принципе можно кушать вот кстати кто знает напишите как вот этот фрукт называется пробовал но не знаю как называется Цены, в принципе, вот виноград уже без веточек 25, а здесь очищенная тоже, не помню, как называется, 30, это папая 30, а, драконий глаз или как вот? драгонфрукт 25 уже, но это целый, в принципе, арбуз половинка 35, дыня 45, половина. Мангустин, а, леди, а, how much? 60 Секси? 60 бат, а, 60 бат килограмм, 1 yeah? mm -hmm. а, килограмм 60 бат стоит. В общем, здесь считается рынок, рынком фруктов, фруктовый рынок. И также, кто хочет посидеть в барах, а, вот с правой стороны у нас есть бар, то есть тут не один, а тут их прям куча баров, а, можно прийти посидеть здесь также нас нарезаны уже дольками по 20 бат да, маленькие на нас кстати маленькие намного вкуснее чем большие джетфрут а, фрукт по моему 20 бат нарезаны сейчас я на обратном пути себе возьму обязательно домой потому что пока буду идти буду кушать и также есть овощи капуста зелень Перец, помидоры, э, лайм, огурцы, картошка, лук, чеснок. В общем, все, что кто хочет готовить дома, все можете здесь найти. И есть еще одно помещение здесь, которое не, ну, то есть не продуктовое. Также есть продуктовые вот лавки в этом ангаре. Также можете купить здесь соль, сахар, там масло. То есть все-все-все, что хотите, можете здесь найти. А, в том числе и яйца. Ну, не советую здесь покупать, потому что а, в Севене все-таки температура, как бы, охлаждение чуть-чуть получше, чем здесь на жаре. Поэтому яйца покупать здесь на рынке. Но если только розовые, деликатесные, то покупайте. А так... В принципе, я говорю, купить можно все. Даже, в том числе, и уголь для барбекю. <coughs> вот, Тайц бат потерял. Пошел поднимать. Кстати, здесь идем тоже кафе неплохое. Можно покушать. Сейчас, не знаю, работает, не работает. И сейчас мы с вами уже пройдем в соседний ангар. Где у нас торгуют то есть всякой всячиной. Всякой всячиностью начиная от спутниковых тарелок заканчивая трусами или носками то есть можно купить а, спутниковую тарелку вот такую вот антенну а, значит, даже размер можно выбрать какую вы хотите самую большую самую маленькую все это есть в наличии также здесь можно прикупить чайник а, Потом термос, чайник, тостер, рисоварку, пароварки, всякие миксеры, блендеры. То есть все это можно здесь купить на этом рынке. И также здесь продается химия. Всякая, то есть начиная там, от моющего средства и заканчивая, грубо говоря, губками обычными для мойки посуды. Также, кто страдает проблемой со временем, можно купить здесь часы любые. От механических до электронных. Поводки, карабины всякие. Вся, в общем, все-все-все. Кошельки, очки для девчонок. Здесь отдел. Карандаши, помады, крема. В общем, вот такой вот рынок. Можно все здесь прикупить, в том числе и замки любых размеров, батарейки, переноски, ножи, фумикатор, или как там, фумигатор от комаров. А, как он правильно называется? Задвижки, защелки, шурупы, молотки, мастерки в общем все что вы хотите в том числе даже палочки кто любит кушать вот такими палочками китайскими можно здесь все прикупить также можно здесь взять чемоданы на любой размер на любой кошелек если вы приехали без чемодана но решили что-то себе прикупить корзинки фруктовые то есть вот с такими корзинками можно смело ехать в аэропорт, а, то есть сюда фрукты и как ручная кладь у вас это проходит. Так что можно купить корзинки. Обуви женской куча. Девчонки, вам сюда. Так что всякие женские наряды. Футболки, майки, лежаки. Постельное белье, кто приезжает на длительный срок. Да, ценник начинается 299. То есть, простынь а, под одеяльник и две наловочки. Одеяло такие же есть. Одеяло, одеяло, не вижу цен, ребят, ничего не скажу. А, детская одежда по 50 бат. То есть, для девочек... А, вот даже есть по 35, три футболки или три платницы покупайте, по 35 бат все вам отдаю. А, сумки мужские, женские. Ну, здесь в основном представлены мужские, ну и есть также женские. А, трусы по 25, по 35, три пары. Так что все можно прикупить. Ну что, пойдемте, я куплю себе сейчас а, то ли быть холодное оружие, также можно прикупить, но вывозить, вы это не вывезете. Поэтому не рискуйте на таможне. Не покупайте то, что вы вывозить, не будете. Очки любые. От обычных до солн солнцезащитных. Так что вот такой вот фруктовый рынок на второй линии Джамтьена. Вот всякие блузки женские 179, 259, 199. То есть все есть наличие. Также есть какие-то духи, масла, крема, мази, мыло. Кстати, мыло вот первый раз в таких формах вижу. То есть, вот именно чтобы цветки были. Обычно вот а, мангустин или там манго. Шляпку обязательно покупайте, девчонки и мальчишки. Ну, я ко всем обращаюсь, чтобы солнышко, голову не напекло. Потому что я даже периодично одеваю шляпку и хожу. Ну, не шляпку, а кепку и хожу. Ну, все, пойдемте сейчас купим джек джет фрукт и я пойду домой а вы оставайтесь со мной а, кому было интересно обязательно делайте репосты у себя на страницах делитесь с моими видео у себя на страницах а, рассказывайте своим друзьям а, обязательно подделайте подписку не забывайте нажимать на колокольчик чтобы быть первыми а, в курсе когда выходят мои видео и... С вами был лысый. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на мой контент. Смотрите мои видосы. Со мной будет дальше интересно. Все, всем пока.